Поглядите, какой красавец. Тайный агент ОСС Джек Вэлиант, Супершпион Британской империи. Лучший агент королевы. Но есть кое-кто еще. Агент Тихая смерть. Я Джессика Вэлиант. Во время войны я помогала мужу в тайных поручениях. Мы были неразлучены на работе и дома, пока... В сорок шестом Джек пожертвовал собой, чтобы я успела скрыться. Будь у меня выбор, я бы лучше спасла его. Такие дела у меня отняли любимого. А мир встал на колени перед нацистами. Я потеряла веру в людей. Сбежала в Бразилию. И жила там под чужим именем. Я жила просто. Дорогой алкоголь и вереница симпатичных незнакомцев залечивали мне раны. Так я держалась на плаву. Без смысла и цели. Но однажды я получила странный конверт с печатью в бульдога. В нем лежали досье на трех объектов для убийства. Оберкомендант Ганс Штиглиц, специалист по пыткам, Голливудский кинопродюсер и нацистский осведомитель Чак Лоуренс И одиозный генерал Герхард Дункель. Досье потрясли меня до глубины души. Документы доказывали, что эти трое предали, пытали и убили моего мужа. Они заслужили смерть. Поэтому я отправилась в американские территории штат Калифорния. Первым в списке значился обер-комендант Ганс, пытавший Джека. Я провела последние годы в упоительном мареве пьянства и разврата. Но мастерство расправы над нацистами не пропьешь. Перерезав с дюжину глоток, я проникла в штаб гестапо в Сакраменто, штат Калифорния. Мне нужно было попасть на верхний этаж в кабинет оберкоменданта Ганса. Kommandant Hans hat sich bei mir über sie beschwert. Tut mir sehr leid. Offenbar ärgert es ihn, dass sie ihm immer über die Schulter schauen, wenn er etwas tippt. Sogar bei geheimen Dokumenten. Ich bin halt von Natur aus neugierig, hat mir meine Mutter immer gesagt. Zur Hölle, Mini-Bunder. Wissen Sie, wie wichtig es ist, dass wir diesen jämmerlichen Auftrag in Kalifornien unterdrücken? Wissen Sie, wie viel Zeit und Mühe Überkommandant Hans in diese Aufgabe gesteckt hat? Wissen Sie, wie ablenkend es ist, wenn jemand einem im Wacken setzt? Seien стал моей первой жертвой за долгие годы. ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Und bringt mir bitte eine Tasse und ein Schinkenbrötchen. Я будто водкой похмелилась, но мне был нужен ясный ум. Was war das für ein Geräusch? Корабкой с ползком, я жалела лишь об одном. Зря я не обчистила мини-бар в гостинице прошлым вечером. du bei dem Treffen von Überkommandant Hans mit dem Produzenten von Paragon Studios? Chuck Lawrence? Genau. Ja. Mensch, hast du ein Autogramm bekommen? Sei nicht albern. Ich habe schon drei. Er würde denken, ich wäre aufdringlich, wenn ich noch was sagen würde. Oh mein Gott, drei? Ja, er war schon ziemlich oft hier, um den Überkommandanten zu treffen. Warum, Warum habe ich davon Mal nichts gehört? Die Grippe passiert jedes Mal, wenn der Kindergarten nach dem Sommer wieder öffnet. Scheiße, ich will niemals Kinder, das steht fest. Wenn du meinst. Hmm, hmm, hmm, ah! Еще недавно я бродила пьяный по ночным пляжам Сан Паулу, а теперь крадусь по гребаному нацистскому штабу. Интересно, не утратила ли я хватку. И? Ммм. Mm. was wir ein Sicherheitsproblem hatten, war, dass diese alten Damen uns Hottisch angeboten haben, eine Art Auflauf, furchtbar. Oh Gott, dieses Hottisch ekelhaft. Was denken sich die Amis eigentlich dabei auf mit Tassen und? Sie können froh sein, dass wir hier sind, so wie sie sich mit solchen Sachen vollstopfen. Aber die Damen waren nett, einer hat versucht mit einer ihrer Töchter zu verkuppeln. Was mit denen wohl passiert ist? ich wollte ihm einen kuchen zum geburtstag backen <lacht> Geräusch. То утро он надушился тошнотворным одеколоном. Ich kam an mein Bett, holte ein langes, scharfes Messer raus und hielt es mir an die Kehle. Dann sagte sie, ihre Zeit ist um, Hans. Und dann, ähm, schnitt sie mir die Kehle durch. Einfach so? Furchtbar. Es wirkte so real. Was, wenn es eine Vision war, General Dunkel? Was, wenn sie mich wirklich töten will? Ich weiß. Ja, sehr verrückt. Tut mir leid, natürlich. 呀。 Еще одна нацистская тварь отправилась в ад. Скатертью дорожка. Оберкомендант Ганс. Я ощутила острую жажду борьбы. Желание сбежать из этой гнусной реальности. Но я не могла. Сперва надо было перебить всех нацистов до единого. Отомстить за моего Джека. Следующим был тот, кто предал Джека. Актер, режиссер и нацистский осведомитель Чак Лоренс. Раньше он был тайным агентом ОСС, а теперь служил Рейху. Как и многих других предателей Америки, нацисты щедро наградили мистера Лоренса, назначив его главным экспертом по всей американской пропаганде. Лоренс стал влиятельным человеком с влиятельными друзьями. Но теперь этого влиятельного человека ждала встреча с агентом ⁇ Тихая смерть ⁇